Есть ли какие-то границы сейчас у тебя? Нет. если что-то, что может причинить тебе какой-либо вред? Нет. Что-то ощущаешь ты можешь описать? Легкость. Я парю. Но я окажусь... Как будто я парю диван комнаты тоже, как будто я в комнате, вот, ну, куда-то лечу. Сейчас оставь любые мысли, мечты, надежды о будущем, воспоминания привязанности о прошлом. Просто оставь это сейчас. На время. И ощути себя всем, абсолютно всем. Прямо сейчас здесь. Не держись ни за какие истории о себе, воспоминания, ни за какие роли. Отпусти все, просто будь. Если у тебя, ну, у этого начало или конец того, кем ты сейчас являешься? Можешь ли ты это выбросить? Как я могу выбросить то, что у меня нет? Я вообще не могу. Отлично. Я пустой. Отлично. Скажи, когда-нибудь это рождалось? Или когда-нибудь умрет? Нет. Это было создано с помощью мыслей. У меня вот здесь вот районе нахаты тепло такое обволакивающее тепло, но при этом кисти рук они чувствуют прохладу. То есть на тело пустое. А в районе анахаты я чувствую тепло. Внешне, так как у меня руки открыты, то есть не накрыты По одеялом, я чувствую просто прохладу. <свят> а ты сейчас а ограничена тела. этим телом? А тело, ну да. То есть ты находишься в теле? Да. А все остальное это вне тебя? Да. Но оно хочется вот это вот то, что сначала я ощутила, да, что у нет, нет, вот это вкуса. Она то, что это, это хочется. То есть я чувствую тяжесть тела, и тело не дает мне улететь, я вам скажу. Ограничивает никуда-туда, mm? во Вселенную. Во Вселенную? А чем ты хочешь туда улететь? Во Устал. Вселенную? Устала. Устала Устал здесь. Устала? Это как, знаешь, это как вот одежда, которую ты носишь, носишь и... Ты ее уже устал носить и ты ее просто снимаешь и все, и не чувствуешь на себе ничего. Вот так я чувствую свое уставшее тело. Ну хорошо, ты чувствуешь тело, но одновременно ты можешь чувствовать все. Да. Быть всем. No. То есть ты чувствуешь, что ты все, и одновременно ты чувствуешь, что ты тело, правильно? Да. No. Uh -huh. Но это не значит ли то, что ты не являешься телом или не только тело? No. No. Но тело как скафандр, как сосуд. Понятно. Ты же понимаешь, что оно временный скафандр, сосуд. Конечно. Поэтому я хочу уже ускорить меня на это время, поэтому я тебе сказала ради этого. Но ты понимаешь, что ты не ограничена телом? Ну, на земле ты не ограничена М? На земле ты не ограничена Прямо сейчас ты ограничена телом? Ой. Тебе тело мешает почувствовать все? Чувствую волну. Что чувствуешь? Волну. Внутри волну чувствую. А снаружи что чувствуешь? Прохлада. А? Прохлада. а где у тебя снаружи? Где внутри? Все едино, все чувствую, все ощущаю. А что чувствует тело? Что это все ощущает? Тело чувствует тепло, ощущение тепла и комфорта. Нет, что что чувствует тело чувствует все это? Нет, это внутри меня покой душа, а снаружи что чувствует а ты можешь назвать то что чувствует Ну, это как бы как-то обозвать назвать что это такое чувствует если это не тело чувствует ну, блин, не знаю, но... а что я сложно выразилась. А то, что чувствует, оно может умереть или раствориться? Перестать чувствовать. Это сложный вопрос. Просто почувствуй. Еще раз. Может ли это умереть или раствориться? Это это то, что чувствует. Самочувствование. Нет. Так кто чувствует? Твое тело или нечто? само чувствование чувствует. Нечто. Разве тело чувствует все это? Прочувствую прямо сейчас. Телу уходит, допустим, вот оно умерло. Что чувствование прекращается? Ты куда-то уходишь? Ну да, болтать мы вот так вот не сможем с тобой. Ну да. Ну чувствование Нет, же не уходит все, все остается, естественно. Чудесно. Это как, это как, ну, это как энергия. Угу. Энергия. Угу. Энергия жизни. А как далеко как это, от это от тебя? Ну, как, ну я везде. Но она везде в смысле, не только. Она. она это кто? Энергия. Ага. Ну, в смысле ты? Тебе видней. Как мне видней, ты же чувствуешь. Ну, в смысле, я энергия, да? Ну, ты это, это, это энергия, или как это? Или ты просто сейчас воображаешь себе этой энергией? Ну, я внутри чувствую. Ну, как а снаружи чувствуешь? Да все чувствую, как будто как будто нет. что-то вне тебя, вне твоих ощущений? Нет. Можешь ли ты быть отделенным от этого? Нет. То есть, ну как-то отделиться от этого. Бежать от себя. Нет! Все чувствую, все ощущаю. Я уже туда все ощущаю, чувствую. А это может пройти? Да, вот сейчас сеанс закончится и все это пройдет. То есть ты пере, перестанешь быть этим. Нет. Невозможно. Ну, вообще возможно, но это не совсем так. Когда мир захватывает тебя, ну вот твой фокус а, внимания, ты циклешься да. только на своем теле, и снова начинаешь представлять себе, что ты вот вот это тело, вот это эго, вот этот ум. А, ну, я в моменте могу отследить эти да, э, да. ощущения и опять э, войти в свое, э, свое это оно. Тво mm. я такое, такое распространенное я. Отлично. Которое ничего, никакого тела не ощущает. Ничего вообще. Или, или когда я очень сильно вовлекаюсь тело, я спрашиваю себя. Я или это? Mm -hmm. Есть ли у тебя сейчас какие-то проблемы? Что такое проблемы? Ты <смех> <И> о чем? <смех> как у ОНО может быть, могут быть проблемы? Какие, где? Да. <смех> у меня есть нерешенные вопросы или задачи. <смех> Все. Хорошо. Как ты себя ощущаешь сейчас? Как чувствуешь прямо Конечно. Оргазмично. Оргазмично. Класс. Mm -hmm. Есть куда возвращаться? Нет. Что вообще происходит? Нет, нет, куда я да, вообще попаис?